Верниус приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шмилова. Сегодня в выпуске. В КФУ вручили Оксфордскую стипендию. Известен победитель конкурса на соискание премии Завойского среди молодых ученых КФУ. Пока не поздно, успей привиться. Ректор КФУ Гафуров прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. В ходе визита ректора было подписано соглашение о сотрудничестве с университетами республики. А также состоялось открытие Ташкентского офиса КФУ в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улукбека. Дальнейшие подробности состоявшегося визита мы расскажем в нашем в следующем выпуске. КФУ посетили представители благотворительной организации «Оксфордский российский фонд». В рамках визита прошло вручение стипендий студентам Казанского федерального университета. Анна Глазунова расскажет подробности. Казанский федеральный университет с визитом прибыли представители благотворительной организации «Оксфордский российский фонд». Встреча состоялась в голубом зале КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов презентовал гостям Казанский университет. Благотворительная организация «Оксфордский российский фонд» основана в 2005 году. Их деятельность направлена на стимулирование учебной и научной деятельности талантливых российских студентов-аспирантов, обучающихся в области гуманитарных, социальных и экономических наук. Сотрудничество Казанского федерального университета и Оксфордского российского фонда продолжается на протяжении 10 лет. Стипендиатами фонда за этот период стали почти 2000 обучающихся КФУ. В этот раз одной из целей приезда гостей в КФУ являлось вручение сертификатов студентам-стипендиатам, которая состоялась в императорском зале. В 2018-2019 учебном году стипендию фонда получил 61 студент коммунитарных направлений КФУ. Выплата каждого составит 7000 рублей ежемесячно. Я подавался впервые это первый год, и на самом деле никаких ожиданий особых не было, была лишь надежда. Я представлял научную работу в области психологии. Мы с научной группой изучали иррациональное смышление у лиц с неврозами. Вот, и, собственно, это исследование, как оказалось, явился актуальным на сегодняшний день. В 2018 году российским Оксфордским фондом перечислено КФУ более 13 миллионов рублей для выплаты стипендий студентам, и аспирантам, а также на административные расходы. В рамках визита делегации Оксфордского российского фонда в КФУ также пройдет встреча со студентами, старшекурсниками и аспирантами. Состоится презентация программы The Hill Foundation. С лекцией выступит и один из попечителей фонда Джон Нейтингел. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влетяров, Универньюз. В Казанском федеральном обсудили будущее российского и зарубежного образования. Подробности прямо сейчас. Казанский федеральный посетила группу студентов и преподавателей Университета Кёльна и Московского педагогического университета. Целью визита стала организация и проведение научно-образовательного семинара. Здесь студенты имеют возможность обменяться знаниями и познакомить будущих коллег с системой образования своих стран.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 Научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Вячеслав Кузьмин стал обладателем первого места в конкурсе на соискание Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых в области физики. Церемония награждения состоялась в Музее истории КФУ. 27 сентября в Музее истории Казанского федерального университета стоялась торжественная церемония вручения премии имени Завойского. Для Первый раз для Первый раз. Любое участие в конкурсе – это время, все участие, подготовка, это формулировка тех мыслей, тех результатов, которые вы тогда получили. Для Казани, о которых самых разных трибун говорят, как и спортивной молодежной столицы России, крайне важно быть мировым центром науки, инновации. В этом году в финал конкурса вышли семь представителей из пяти высших образовательных организаций. Наша работа, не говорят, понимаете на нашем но работает. Научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Вячеслав Кузьмин стал обладателем первого места в конкурсе на соискание Казанской премии имени Заводского среди молодых ученых в области физики. Вячеслав Кузьмин уже во второй раз участвует в конкурсе имени Заводского для молодых ученых. И если первое участие, когда он был еще аспирантом Института физики КФУ, не принесло призового места, то нынешнее завершилось победным результатом. Диана Шилова, Ленардо Литьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете был организован праздничный концерт к отню пожилых людей. Гостями стали сотрудники пенсионного возраста структурных подразделений КФУ. Анна Глазунова познакомится с подробностями праздника. В преддверии самого теплого праздника Международного дня пожилых людей в Императорском зале Казанского федерального университета был организован праздничный концерт. Перед всеми зрителями выступил ансамбль «Варвара» храма святой великомученицы Варвары. Виновниками торжества стали более 100 сотрудников пенсионного возраста структурных подразделений КФУ и бывшие сотрудники уже вышедшие на пенсию. С Днем пожилых людей поздравили также студенты и сотрудники Елабужского института КФУ. По случаю праздника там состоялся концерт, где выступил вокальный ансамбль ансамбль «Реченька», а студенты исполнили вальс. Гостям праздника были вручены благодарственные письма и подарки. Весь вечер звучали поздравления добрые пожелания. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Сотрудников и студентам Казанского университета ожидает вакцинация против гриппа, где можно сделать прививку и для чего она необходима. Смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 Привелось 3328 человек. Это 30% от нашего плана. Мы планируем привить 15120 человек в этом году. Необходимость прививки ⁇ важный момент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 в отличие от прошлого года его не было, и тип гриппа Б ⁇ Колорадо. Адель Шамилова, Ленардо Универ Универньюз. На этом все. На сегодня с вами была Адель Шамилова. До новых встреч.